была бы поделиться своим опытом о курсе риэлтор профессии и бизнес. Я попала как-то на веб-семинар бесплатный и тут же без всякого сомнения решила, что это мне нужно. Я совсем не отношусь к недвижимости, вообще никак. Живу в Москве. Единственный мой опыт был то, что я сама переезжала с места на место по всему городу. Я это люблю, меняла свои квартиры, продавала, покупала. В общем, вот это мой был единственный опыт с недвижимостью работала в совсем другой сфере, решила попробовать и, конечно же, я подумала, что мне нужно тариф VIP, потому что я никогда не смогу настроить сайт и тем более там, запустить рекламу это для меня темный лес. Подумала, все, что же мне делать? Но подумала, что все-таки слишком, надо для начала как-то решить э, на обратной связи хотя бы. Я не пожалела, это все действительно возможно и вы настроите сами сайт настроить рекламу. Это все с подсказками Антона элементарно, действительно, об этом даже не стоит беспокоиться. Единственное, что, конечно, надо каким-то образом там с клиентами общаться. Это я люблю, поэтому первую свою сделку я провела на следующий месяц после окончания курса. Я еще работала, провела эту сделку, естественно, я оправдала весь курс и плюс еще... Остались, конечно, у меня средства. На следующий месяц, не знаю каким образом, я заключила 6 сделок. Совершенно с нуля. Еще раз могу сказать, что это с нуля было. И подумала, естественно, тут уже мне работа не нужна, я уволилась с работы и, в общем-то, такими темпами двигаюсь. Ну, пять, шесть, десять сделок у меня еще не было, но я очень на это надеюсь. Благодарю дарю Антона, молодцы, все правильно, вот все как надо. И всем советую, попробуйте, лишним это точно не будет.